Мои Мары всегда рядом, Майя Бэйли Ульяма, шут заряжен красным ядом, ядом не понимает, день всегда в Англии, принимает, мы с мне я взяли мой легче это пойти, пойджала, ага, мы самый самый верный, Рейс не достигаем, никогда не знаешь, где я без того я убил кто трепет, моя беда нескончаемая, самый первый, самый первый, а, а что они Кирюк заебала, буквирюха, меня, его не заебал? Он заебал. Мои гварды всегда рядом майк моей плей, и у тебя красным я бойца. Эмоции нет и не моя день всегда мангварди, демоч принимает мысли на мне я косветить скадим Мой рефлекшен, это фей, держу в руках своей деманты и Мы сам заговорся, пауки со мной на заднем братье хочешь договорен Текшин все же из Китая Зепляки и долго все вашей души Только наши Может звать на свое море Ау Ей стою курю прямо на боте Со мной это убийца Выхожу прямо на поле Я выхожу на изи Лейны и убиваю в этом лобби топ-1 Я в этом лобби Леха Скуден Мур говорит, что про хуйня. Скажи мне, хуйня вообще Говорит Гриб бит за лупай, блять. Ты рэпер на бите тоже пида. Все мои главы всегда рядом, мои вейды. Учим эш, от газа ряжен, красным ядом. Убайда, эмоции не снимает. Ты всегда вам гладкий, дремешь принимает. Мы ты на мне якось дискади. Мой рефлекшен, это пои главный хандер на гуле я полов же всегда миномай. Сандер говорит, дубель, надевай. Кимоно, иллюминат своих идей не Кимоно, ведь моби следам стоит за ночь, четверка на спине, клемо, шадов. И нахуй.